Где-то процентов процентах 50 страдают варикозные болезни. Чаще всего они не замечают, что у них есть проблемы с венами и считают, что это норма. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете о том, как мужчинам бороться с варикозом. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, он точно вам пригодится. В статистике где-то процентов 50 страдают варикозные болезни. Очень часто это пациенты, у которых есть варикоцелия. Варикоцелия – это расширение вен яичка. Выявляет эту патологию врач-уролог. Если они видят проблему в этой стадии, они направляют на консультацию к флебологу для того, чтобы исключить проблемы на нижних конечностях. У мужчин чаще всего беспокоит в первую очередь, это внешний вид на ногах, когда они увидели, что что-то вылезла, появилась какая-то сетка, они приходят с этими жалобами. И крайне редко мужчина приходит с жалобами усталости ног или отеков. Пациенты, мужчины в данном случае, кто занимается тяжелой атлетикой, они, и при этом у них существует, как, скажем так, наследственный фактор, чаще всего они не замечают, что у них есть проблемы с венами, считают, что это норма. Да, действительно, существует и вариант нормы, когда на фоне накачанных мышц вены выглядят в виде жгутов. Красивых, прямых, ровненьких. Вот это считается как бы вариантом нормы, но ну, это надо проверять. А если вена имеет извитой внешний вид, то есть она не пряменькая, такая как русло реки извитой, то здесь лучше все-таки обратиться к плевологу для того, чтобы дифференцировать варикоз. Это или это вариант нормы. Когда мужчина приходит на прием с жалобами на вены, я у него спрашиваю, чем он занимается, какой у него образ жизни, смотрю, физикально осмотр делаю, вот. и если вижу какие-либо изменения, то я направляю мужчину на ультразвуковую ангиосканирование вен нижних конечностей для уточнения диагноза. Приходит мужчина на прием жалоб, у меня вены болят на бедрах. Четко показывает прям по внутренней поверхности. Ну, думаю, ну ладно. Как бы чувствуют пациента, ну чувствуют. Смотрю на его ноги, визуально, в принципе, никаких изменений нет. Есть только единичная маленькая венка на голени измененная. Вот. Поэтому с целью уточнения диагноза направляю такого пациента на ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей. И когда получила уже результат, в принципе, варикоза нет, клапаны все состоятельные. Ну, просто вот такое ощущение у пациента. Если установлен диагноз «варикозная болезнь», то в зависимости от его степени назначается лечение и ограничивается занятие тяжелой атлетикой. Виды лечения варикозной болезни у мужчин – это, если это степень с варикозным уже изменением, с клапанной недостаточностью, то это обязательно назначение компрессионного трикотажа. Второй момент – это ограничение тяжелой физической активности. Давать нагрузку и подъем тяжести свыше 20 кг противопоказан, так как это усугубляет в течение варикозной болезни. Если пациенту уже требуется оперативное вмешательство, то в послеоперационном периоде в ближайшие 3-4 месяца противопоказано вообще заниматься тяжелой атлетикой только кардионагрузки. В противном случае, возможно, э, ранний рецидив варикоза. В случае, если вы соблюдаете полностью все рекомендации, данные вам флебологам, то риск рецидива по варикозной болезни минимальный. Профилактика варикозной болезни – это ограничение тяжелой физической нагрузки, либо, если это все-таки тяжелая атлетика, то во время физической активности ношение компрессионной трикотажи это и является профилактика варикоза. Водный режим обязательный. Для мужчин, которые занимаются спортом, это 40 мл на килограмм массы. Тело под сутки воды чистой. В Альфа Центра здоровья накоплен большой опыт лечения фрибологических проблем, поэтому, если вам нужна помощь, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию к фрибологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.